Друзья, привет! Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте, на котором мы будем делать утепление мансардной крыши. Сейчас я на первом этаже. Здесь вот у нас уже есть какие-то материалы. Вот это утеплитель, которым будем утеплять крышу Урсатера. В двух вариантах. Первый вариант это плитный, который пойдет для контурутепления в таких вот упаковках. Герметичная упаковка со всех сторон. В одной упаковке 18,3 квадратных метра. И есть вот такой вот утеплитель в рулоне. Это специальный утеплитель для скатных крыш. Называется плита в рулоне, тоже Урсатера. Здесь вот, если посмотреть, у него есть табличка, в которой написано толщина утеплителя 200 миллиметров, ширина вот здесь вот ширина 1200 и длина рулона у нас 3000 миллиметров, то есть 3 метра. Для контрутепления будем использовать сухой строганый брусок 50 на 50, а брешотка, которая у нас будет поддерживающая, на пароизоляционную пленку будет вот такая вот сухая строгая доска 100 на 20, это уплотнитель у нас дельтовский для того, чтобы перекрывать все скобочки, для того, чтобы саморезы у нас закручивались. Здесь у нас вот такие вот саморезы конструкционные итальянские подбиты. Т25 торкс Ну сейчас пойдем на крышу, я вам уже покажу некоторые нюансы. Сейчас я поднялся на второй этаж. Вот так вот выглядит наша мансардная крыша, она у нас двухскатная. Почему мы используем плита в рулоне? Потому что у нас отсюда до сюда расстояние метр, и задача такая целиком куском, так чтобы он у нас никуда не выпадал. Сделать так, чтобы это место было качественно утеплено. Если посмотреть, здесь вот мы проклеиваем все стыки специальной венты Дельта, Multi Все отверстия, которые у нас есть в пленке, мы тоже обязательно проклеиваем. Здесь вот стык пленки. Но по отверстиям там вот видно, что есть проклеенные места уже. Делаем такую максимально герметичную конструкцию. Из интересного то, что у нас здесь есть все стыки вот эти вот, которые у нас постропило, мы их, ну, скажем так, канапатим. щели большие, нужно сделать так, чтобы здесь был утеплитель. Это место у нас интересное. Здесь, значит, у нас идет фасадный утеплитель, от него идет гидроизоляционная пленка, мы ее приподнимаем сюда наверх. Проклеиваем ленты, чтобы у нас это место было герметично, чтобы отсюда воздух холодный не шел. Вот это место у нас утеплитель. Соответственно, здесь вот вниз мы тоже будем прокладывать утеплитель. Здесь внизу мы будем тоже конопатить. Вот эта часть уже отштукатурена. И к этому утеплителю мы будем прикладывать э, наш утеплитель, уже скатная кровля. Будет у нас такой герметичный замкнутый контур. Вот очень... Крутое решение, на самом деле, если кто-то утепляет фасад и утепляет крышу, самое э, такое энергоэффективное решение это когда э, контур кровельного утеплителя соединяется с контуром, с контуром стенового утеплителя. Вот. К этой штукатурной части мы будем приклеивать пароизоляционную пленку специальным клеем. Есть небольшие сложности вот это вот место, но его, я думаю, мы как-то дополнительно будем обходить чтобы у нас обязательно, качественно была приклеена пароизоляционная пленка. Так, дальше. Утеплять будем полностью до конца стропил. Вот этот ригель мы будем проклеивать специально. но Он у нас будет паразолюционная пленка идти до второго ригеля. Вот эту часть мы полностью будем утеплять. В коньке, видите, тоже все проклеено у нас. Вот, вот этот ригель будем выходить специальной лентой. Для того, чтобы место было герметичное, а дальше пароизоляционная пленка пойдет по второму ригелю по низу. Вот у нас, у меня уже был обзор на этот, на этот дом. Мы с Русой проводили шеф-монтаж. Ссылку на ролик я оставлю в описании. Сейчас у нас монтажники проклеивают вот эту вот э, э, диффузионную мембрану к другой диффузионной мембране. Вот он, этот утеплитель, который стоял. Давайте сейчас Урал его обратно поставим, покажем, как это будет смотреться. Вставили утеплитель обратно в каркас, где он стоял. Видите, он стоит без всяких ниток, без СО. Стоит он очень круто, потому что у нас ширина, во-первых, плиты 20 см сразу. То есть она хорошо держится. Плюс он очень упругий. Он делается по технологии Шпанфилд в переводе с немецкого. Это упругие. Вот, и смотрите, вот если даже сбоку посмотреть, вот так вот так он стоит. Соответственно, будем его обрезать вот так вот. И потом на 5 сантиметров примерно утеплитель будет ну, пошире, для того, чтобы здесь у нас ну, не было каких-то таких сложных мест. Максимально просто стык вот здесь. вот Потом этот стык будет перекрываться контурутеплением. Вот такая вот, ну, можно сказать, уже европейская технология, потому что в Германии... Я вот смотрю немецкие ролики, там вот люди именно по такому принципу утепляют. А так здесь тоже все проклеивается у нас специальными лентами. Пленка наставик, диффузионная мембрана. То есть это парапроницаемая пленка, к ней непосредственно можно вплотную делать утеплитель. Вот снизу там тоже самое, ребята, проклеивают лентами. Вот будут соединять утеплитель стены с утеплителем кровля, все конопатить. Вот потом паралекционная пленка пойдет, но в дальнейшем я уже вам... Буду показывать. А так вот сегодня такой небольшой, небольшой обзор. Все, всем пока.